Дорогие товарищи, друзья, мы собрались на этой исторической легендарной земле, чтобы торжественно отметить 60-летие Курской битвы. Курская дуга это особый рубеж Великой Отечественной войны. Здесь, в летние дни 43-го, советская армия не просто выиграла битву. Она не дала врагу взять реванш за его тяжелые поражения под Москвой и Сталинградом. В итоге в Курской битве наступил окончательный перелом хода Великой Отечественной войны и всей Второй мировой войны. Такие события – опорные точки нашей великой истории. В них истоки народной гордости и российского патриотизма. А сами они пример воинской доблести и служения своему народу. На огненной дуге была использована редчайшая военная стратегия преднамеренной обороны. Стратегия, которая истощила и измотала ударные группировки гитлеровских войск. А переход нашей армии к хорошо организованному, подготовленному, заранее спланированному контрнаступлению завершил их окончательный разгром. После Курской битвы, вплоть до самого окончания войны, фашисты больше ни разу не смогли перейти к серьезному наступлению. Нацистов не спасла их хваленая новая техника, а ведь они оснастили свою армию отлично. Это были грозные машины. Тигры, пантеры, они не помогли. Не помогли так же, как и не помогли самые отборные гитлеровские подразделения. Во время Курского сражения они столкнулись с окрепшим духом наших вооруженных сил. Столкнулись с возросшим военным искусством наших полководцев. И самое главное, с беспримерным мужеством солдат и офицеров. 180 бойцов стали тогда героями Советского Союза. Дорогие друзья, отсюда, с брянских, орловских, курских, белгородских, харьковских, сумских земель враг начал отползать в свое логово. Впереди было почти два года тяжелой войны. Но наша армия уже шла только вперед. В Берлин. Она освобождала города и села, открывала ворота концентрационных лагерей, несла жизнь, свободу и надежду. Именно с этого курского перелома началось освобождение всей Европы. В курском сражении победа добывалась не только на фронте. К ней готовилась. Вся страна, весь тыл самоотверженно работал дни и ночи. И сегодня на встрече с ветеранами Курской битвы мы особенно говорили о тех, и говорили по инициативе самих фронтовиков, говорили о тех, кто ковал победу в тылу. Люди, жившие тогда в прифронтовой полосе, внесли свой неоценимый вклад в успех этой исторической битвы. Они строили аэродромы и железные дороги. Возводили оборонительные сооружения, выхаживали раненых бойцов. Они трудились и жили поистине героически, под обстрелами и бомбежками. Сегодня в этом зале много ветеранов. Вы достойно прошли через все испытания Курского сражения, через всю страшную войну. Защитили страну, отстояли ее. Отстроили заново. Вы воспитали и детей, и внуков. Но главное, вы всегда, во все времена, умели любить Родину. Умели ее отстоять, защитить, поднять на ноги. И это великий пример. Это действительно великий пример для всех последующих поколений. Пример давший нам духовные силы и уверенность в себе. В самые трудные времена. Я искренне рад, что вы, дорогие ветераны, по-прежнему в строю. И благодарю вас за это. Благодарю вас за огромную работу по сохранению славных традиций нашей истории. За то, что вы закладываете в наше будущее всю свою жизнь, за то, что вы вложили в нашу страну всю свою жизнь и всю свою душу, за воспитание молодого поколения. Сегодняшнее события выходят далеко за рамки курской, орловской, другой области, которые я называл выше и которые связаны с курской битвой. Это без всяких сомнений общенациональное событие. Более того, это событие международного значения. Потому что, как я уже говорил, именно отсюда начался окончательный, бесповоротный перелом в ходе всей Второй мировой войны. Низкий вам поклон.